очередной раз, друзья, вам опять доказываю и показываю, что на любом iPhone, на любой версии iOS, ну, практически на любой версии iOS, можно сделать автономность в свыше 24 часов, ну, свыше суток, полтора, а то и до двух. В зависимости от вашей емкости батареи, конечно же, желательно это, чтобы не ниже 90%, эта функция работает. Ну, а для тех то, конечно же, немножко ниже от 90 до 80 еще можно пользоваться телефоном, дальше я советую, конечно, заменить батарею, потому что это будет, ну, конечно, не актуально для того, чтобы продлить вашу жизнь, этого будет достаточно. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Еще раз говорю то, что доказываю вам опять же на своем примере то, что можно сделать все-таки максимально долгую автономность вашего iPhone или iPad по моей методике, которую я вам сейчас покажу. Еще раз подтверждаю то, что мои настройки по более длительной автономности батарейки вашего iPhone длится лучше с моими настройками, нежели без. Вот сейчас мы перейдем в настроечки. Увидите, что я последний раз зарядился в пятницу в 10 часов вечера. Сегодня уже воскресенье и начало второго дня. Поэтому что это говорит? Правильно, 39 часов активного использования. То есть сейчас показывает 3 часа 41, потому что ночью до 12 ночи уже на следующий день... Первую минуту первого ночи уже меняются показатели, поэтому на сегодняшний день это 3 часа 41 минута активного экрана. Обычно там около 4 до 5 часов я использую каждый день, особенно когда монтирую ролик. Сейчас 27%, но это говорит о чем? То, что я могу и больше еще его использовать, еще часов 6-7 стабильно, то есть для какого-то серфинга, ответов вам и так далее. Поэтому применяйте мои настройки, которые я вам дальше опять же снова покажу. Какой бы у вас там экран не был, IPS матрица, супер амулет это не имеет значения. Темная тема, это всегда хорошо. Это всегда даст какой-то небольшой процент того, что ваш, ваша батарейка больше проработает, чем она проработает на белых тонах. Это будет более большое энергопотребление. Точно так же используйте телефон в энергосберегающем режиме. Это, конечно, снижает ваш процессор вдвое. То есть он не на полную мощность работает, а в пол мощности. Но, опять же, процессы те, которые вам нужны, они не остановлены. Все работает. смс приходят, все обновляется. Просто снижается нагрузка на процессоре. точно так же батарейка сильно не потребляет энергии. Еще один плюс. Дальше переходим в настройки. Опускаемся в вот, стройки конфиденциальности. Системные службы. Здесь отмечайте те приложения, которые вы хотите использовать. Э, постоянно при использовании этого приложения. Либо же только при использовании приложения. Это главное. Дальше в системные службы ныряем. И здесь вот точно так же отмечаем, как у меня. Все остальное убирать. Особенно аналитик iPhone, маршрутизация трафика и популярная рядом. Это все отключаете. Значок в меню статуса точно так же отключаете. Это все вам не нужно. Это все будет потреблять энергию. Дальше. Э, поднимайтесь вверх. Вот Оповещение о геопозиции. Это тоже отключаете, поделиться геопозицией это вы оставляете. Дальше нужно перейти в отслеживание, здесь точно так же отключаете, опускаетесь ниже, здесь точно так же отключаете все, потому что данные аналитики это все будет отправляться, это вам не нужно, это особенно более... Большое потребление энергии будет каждый раз, как только у вас будет какое-то обновление, заряд сто процентов, либо же ну, вообще все процессы будут отправляться в Apple. Это вам не нужно, отключаете все. Вот движение фитнес по приложениям тоже посмотрите, поубирайте этот трекинг, это вам также не нужно. Все, на этом вы закончили, вам больше ничего не нужно. Дальше переходите в сотовую связь, когда вы не используете Wi-Fi. Здесь ставите ползунки на те приложения, с которыми хотите работать, чтобы не было обновления процесса, то есть максимальное потребление энергии уйдет, когда вы уберете. То есть оно уже снизится к тому, на какие приложения вы только это оставили. То есть на Wi-Fi этого делать не нужно, потому что когда в энергосберегающем режиме, ваше обновление контента не работает. Потому что, вот смотрите когда включен энергосберегающий режим, нет никакого обновления контакта. Если вы его включите, конечно же, он есть. Точно так же вы его можете использовать, если не используете энергосберегающий режим. Это те заветные настроечки, о которых нужно было знать. Все. Все остальное круто работает. Точно так же, хочу сказать, в меню контрол центр обратите внимание только на те функции, которые вы используете. Если вы сейчас используете Wi-Fi, отключайте сотовые данные Bluetooth. Если вы что-то используете, там, слушаете музыку, но ну, опять же, оставьте там Wi-Fi, музыку. Так само, если вы вне зоны Wi-Fi, сотовые данные, сотовые данные Bluetooth, но Wi-Fi отключайте. Не надо, чтобы эти функции постоянно работали, потому что это точно так же. Вам потребляет энергию с вашего устройства, с каких-то включенных функций, которыми вы не используете. Поэтому все ненужное отключаете, при использовании включайте. И будет вам больше автономности, больше времени работы использования вашего iPhone. Вот и вся настройка, вся суть, что вам было необходимо знать, ничего сложного нет. Поэтому советую всем к применению. Пользуйтесь очень просто, легко доступно для всех. Подписка, лайк, комментарий, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Делитесь также этой информацией с вашими близкими и знакомыми. Всем пока!